Расчет строки с неучтенным материалом может быть выполнен в двух режимах – база НЦИ и справочник. Значит ли это, что в первом случае мы работаем с базисной ценой, а во втором – с текущей? Ответ на этот вопрос такой – и да, и нет. Дело в том, что название режимов отображает только факт, откуда взята цена, а какие цены хранятся в базе НЦИ и справочники – это зависит от нас с вами. Например, в фирменной базе можно хранить список материалов с текущими ценами, а в справочнике цен можно хранить базовые цены. Но надо признать, что при работе с официальной нормативной базой сложилась практика. В базе НСИ хранятся базисные цены, а в справочнике – текущие. Рассмотрим режим базы НСИ. Главная особенность – в этом режиме цену во вкладке «Стоимость» можно корректировать вручную. Например, выбрали материал из базы – 101.08.56 рубероид. А теперь вместо цены из базы легко поставить любую цену. Между прочим, это может быть текущая цена. И эта цена из колонки на единицу с начислением будет учтена в расчете строки. Правильно или неправильно мы поступаем. Если мы так поступаем, то данные в строке будут отличаться от стандартных базовых значений для ресурса с шифром SSC01-1010856. Это неправильно. В этом случае рекомендуем удалить ссылку на SSC01 и шифр материала. Поставьте просто Price. И этот вариант уже будет правильным. Обратите внимание, мы взяли стандартную строку и на ее основе создали нестандартную. В строке остались наименования, единицы измерения, объем. Строка осталась привязанной к работе. Более строгий вариант – это, конечно же, создать текстовую строку, указать ее тип, ввести наименование, единицу измерения, цену и объем. При необходимости привязать к работе. В режиме базы НЦИ цену можно корректировать с помощью математического выражения. Особенно это удобно при работе со строками по прайсу. Например, вводим цену по прайсу. Очищаем от НДС. Дополнительно учитываем процент транспортных расходов. Выражение хранится в ячейке. Сама ячейка с выражением отмечена специальным символом. При наведении курсора на ячейку выражение отображается. Если выражение достаточно большое и его неудобно вводить в ячейку, то можно нажать на кнопку с тремя точками и открыть поле для ввода длинного выражения. Например, выполнить деление текущей стоимости материала на индекс для пересчета в базисный уровень цен. Выражение можно вводить как в прямые затраты, так и в материальные. Введенное выражение автоматически документируется при печати выходной формы. Для этого в настройках раздела «Расчет стоимости строки» следует установить флажок «Формула расчета стоимости по строке». Нажимаем «Просмотр». Обратите внимание, в строке «Сметы» во вкладке «Ресурсы» повторяются данные строки. Здесь есть специальное поле «Цена». В нем отображается та цена, которая получена после всех корректировок. Кстати, система не запрещает изменить значение цены и в этом поле. Данные этого поля синхронизируются во вкладке «Стоимость». Если вы цену введете вручную, то выражение во вкладке «Стоимость» будет автоматически удалено. Изменения стоимостных показателей в режиме базы НСИ могут быть выполнены и с помощью пересчетов. Например, очистить стоимость от НДС. Создаем пересчет «Индексация прямых затрат». Далее создаем еще один пересчет. Нам необходимо учесть транспортную составляющую. Результат расчета отображается уже в колонке с начислением. При печати выходной формы также можно отобразить расчет с помощью пересчетов. Для этого надо установить флажки «Формулу пересчетов к строкам РП». Нажимаем «Просмотр». Во вкладке «Ресурсы» отображается цена на единицу. Ее можно будет изменить, но пересчеты останутся, они будут обрабатывать вновь введенную цену.